Я видел, как реки идут на юг, и как боги глядят на восток. Я видел в небе стальные ветра, зарыл свои стрелы в песок. Я был бы рад остаться здесь, но твои, как всегда, правы. Так не плачь обо мне, когда я уйду стучать. Твоя мать дает мне свой сладкий чай, но отвечает всегда другом. Отец считает свои ордена, считает меня врагом. В доме твоем слишком мало дверей, и все зеркала кривы. Так не плачь обо мне, когда я уйду. В небе тысячу птиц, но они улетели давно. Я видел тысячу зорких глаз, что смотрят ко мне в окно. И ты прекрасна, как день, но мне надоело обращаться к тебе на вы. Так не плачь обо мне, когда я уйду, свеча.